Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Сегодня на обзоре у меня новый проект. Это fast экономическая игра называется Хабар Аватар. Давайте более подробно посмотрим. Здесь мы покупаем аватары и наш заработок составляет 110 процентов за 24 часа. Минимальная инвестиция здесь от 100 рублей до 1000. Если вы хотите больше заработать за 24 часа, здесь уже минимальная инвестиция 1000 рублей ну и доход здесь 125 процентов ну и так далее здесь вот множество разных аватаров самый максимальный заработок это 250 процентов можно заработать за 48 часов и здесь прибыль начисляется каждый час от 5 и 2 процента ну минимальная инвестиция здесь составляет 25 тысяч рублей Статистика данного проекта, данный проект работает 2 дня, куплено 385 аватаров, пополнено на 70 тысяч рублей, выведено 23 тысячи рублей, касса еще у проекта нормальная, можно еще и заработать. Вот последние депозиты, здесь отображаются 300 рублей, 300, 100, 200, 200, 200, ну и последние выплаты. Вот кто-то вывел 1250 рублей, 30 рублей, 350, 1956, ну и так далее. Сайт платит на разных мониторингах. Админ закупился рекламой. Партнерская программа здесь на три уровня. Первый уровень 5%, второй 1% и третий 1%. Также вот здесь есть часто задаваемые вопросы. Платежная система Perfect, Kiwi Bitcoin, Litecoin, Degecoin, Tron, Binance Coin и USDT TRC 20. Также мы видим здесь куча обзоров уже есть. Вот если вы хотите связаться с службой поддержки, вот можете написать на этот номер электронной почты. Итак, переходим в свой кабинет. Ссылку для регистрации оставлю в описании. Видим, я вот здесь привязал свой кошелек Payer. У кого идет у Payer, оставлю ссылку там где вы можете ознакомиться с данным кошельком чтобы пополнить здесь и купить аватара нажимаем на вкладочку купить аватара здесь выбираем какого мы хотим здесь купить аватара далее опускаемся ниже выбираем здесь вот например я выбрал 110 за 24 часа выбираем здесь систему, с которой вы хотите пополнять. Я пополнял Спайра. Вводите сюда сумму, например, 300, как я вот все делал, и нажимаете нанять аватара. Вас перебрасывает на платежную систему, вы пополняете и все в автоматическом режиме ваши депозиты начинают работать. Вот здесь я вот пополнил на 300 вот успешно и вот мои аватары видим вот начислено еще 0 каждые 24 часа с данной суммы мне начислится сюда вот прибыль и я смогу вывести сразу же все деньги данный проект он платит я уже видел множество разных выплат также выплаты я уже скинул в свой телеграм-канал если вам интересно перейдите в мой телеграм-канал все ссылки в описании под данным видео есть и посмотрите данный проект платит. также я сниму видео обзор как пройдет 24 часа свою выплату я публикую в телеграм канале и сниму повторный видеообзор. вот такая друзья интересная игрушка очень красочно все сделано здесь кому это все интересно переходите и зарабатывайте. на этом именно все всем желаю больших заработков всем хорошего дня и всем пока